Привет всем зрителям и подписчикам моего канала! Ну что ж, я обещал посмотреть, поклацать, что это за социальная сеть для коллекционеров в Украине. И давайте сейчас я зарегистрируюсь и покажу как она выглядит внутри и, собственно, какие там есть группы и что можно сделать. Соответственно, здесь мы видим форма регистрации стандартная, имя, фамилия, имейл, телефон. Обязательно нужно сделать подтверждение, чтобы пройти верификацию по вашему номеру телефона. Логин у меня будет coins.ukraine, такой же, как и в Instagram. Давайте сейчас зарегистрируюсь. Так, ну что, мне вот предлагает заполнить мой профиль. То есть есть имя. Ну, все стандартно, как в обычных социальных сетях. Давайте загрузим мою аватарочку, чтобы вы сразу узнали мой аккаунт. Конечно же, это аккаунт фартового коллекционера. Какие-то ссылки на свой YouTube-канал. Мне сразу предлагает подключиться, подружиться с разными ребятами. Ну, давайте отправим, отправим запросы. А, возможно, это какие-то коллеги-коллекционеры, с которыми можно будет интересно пообщаться или поменяться. Вот так выглядит лента. Блин, мне так напоминает вообще Facebook. Просто, только здесь будут, собственно, собираться коллекционеры. Так, друзья, что я вижу тут в разных настройках? Во-первых, есть партнерка, на которой, как я вижу, можно зарабатывать на приглашение участников до 20 грин за каждого пользователя. Так, только непонятно пока. Ага, вот моя ссылка реферальная. Пока непонятно, куда эти деньги поступают. Они, получается, поступают на ваш кошелек. Нужно подумать, как их можно либо выводить, либо на что их можно тратить в социальной сети. Возможно, на продвижение каких-то, ну, своей страницы или своей группы. Так, мы видим здесь еще. Посетил мой профиль. Администратор. О, прикольно. Вот такая... Гляньте, какая крутая заставка. Давайте попробуем посмотреть, могу ли я такую себе заставку поставить на своем профиле. Вот у меня, видите, заполняемость профиля. Нет у меня никакой заставки. Конечно же, у меня есть что-нибудь красивенькое. Давайте попробуем нажать, добавить обложку своего профиля. Так, нажимаю. Что-то ничего не происходит. Наверное, должна открываться какая-то штука, чтобы загружать. Ну, короче, ладно, пока профиль не, загруж, не загружается, возможно, потому что аккаунт новый или еще что-то. Давайте посмотрим, что мы видим на аккаунте с про-подпиской, с проверсией. участники, друзья, лайки. О, можно посмотреть группы, в которых наверняка можно что-то покупать или продавать. Давайте поприсоединяемся в каждую группу. Тематика интересная. Ой, обиходные монеты Украины. Самая большая группа. Давайте посмотрим, что это за группа. Так, что мы видим? Вступить. Ну, я вроде и так вступил. А, а присоединились. Так, присоединились. Отлично. Присоединился. А, мы видим, а, что здесь выставляют фотографии. Так, можно даже лайкать. Прям как в Фейсбуке. Гляньте, какая красотень. Так, монетки СССР мой альбом коллекционер, ну неплохо, неплохо, я люблю этот эти монеты, это расположение. Гляньте, прям даже в таком формате можно пролистать ленту. 20 лет введения денежной формы гривны, 20 лет. Так, что мы видим? Пока группа не совсем крупная что тут можно посмотреть видео фото ну походу все можно загружать но группа не такая а большущая хотя бы участников много так где а какие другие группы вот есть давайте посмотрим монеты СССР что здесь есть и Царский обзор царской России а как вообще относитесь к монетам Царская Россия. Хотя странно. Видите, я вроде повступал, везде в группу плюсики понадобавлял, а почему-то перехожу, а у меня нужно отдельно присоединяться. Может, надо было как-то обновить, но не знаю. Хотя... Так, что мы видим здесь? Есть... Ух ты! Есть каталоги, которые можно скачать. О, это уже польза. Однозначно. То есть, мы видим пользу, видим фотографии. Но мне кажется, чтобы развивалась эта сеть, развивался проект, Важно, чтобы, друзья, вы поддержали. Пожалуйста, перейдите по ссылочке в описании, зарегистрируйтесь, посмотрите, какие группы. Я здесь сейчас пока думаю, каким образом, что можно монетизировать. Значит, однозначно здесь есть полезные материалы. Можно поскачивать книги, собственно, в которых вы будете определять цены на монеты. Так, вот, собственно, мой аккаунт «Фартовый коллекционер» выглядит вот таким образом. Добавляйтесь ко мне в друзья «Coins Ukraine». Так же, как и Инстаграм у меня этот. Я буду... Давайте подумаем, что крутого я мог бы добавлять сюда, в эту соцсеть, такого, чего нет на Ютубе. Может быть, какие-то видео со съемок или, например, какие-то видео которые с монетами, которые я не пока не показываю на канале. Как вам такая идея? Так, гляньте, вот еще тоже есть VIP-участник. Можем... Да, я подписан на него но ну, вот видите приятные монетки тут можно посмотреть кстати у некоторых аккаунтов 3 копейки но ну, это как бы дизайн условный такой нарисованный так вот прикольный гляньте какая интересная монетка денежные знаки тоже подружимся с этим аккаунтом VIP, можно посмотреть ух какая какая офигенная монета на толстые заготовки так это привет денежным знаком от моего канала. Вот, так, Что дальше? Ну, в целом, главная страница выглядит так. Я думаю, будет отображаться моя лента. И, и вот аккаунт, кстати, обзор монет. Я рекомендую подписаться, посмотреть, какие там есть фотографии. Там гораздо больше э, фоток, чем пока я здесь э, нашел. Но думаю, сеть только-только раз, развивается. Давайте, друзья, поддержим вот, э, проект. Переходите по ссылочке, регистрируйтесь, я думаю, и пишите мне в комментариях, что было бы вам интересно, чтобы я постил, например, здесь на своем аккаунте, вот как раз какие-то, может быть, какие-то ляпы с видео или, например, вот что-то еще, может быть, юмор про деньги, потому что не всегда в Ютубе я в сообществе выкладываю. Выкладываю шутки сейчас, раньше я больше эту рубрику развивал в, в сообществе на своем канале. Вот. Кстати, поздравляю Сашу с такой цифрой 50 тысяч, это круто, надеюсь, мой канал тоже совсем скоро наберет и мы это все отметим классным розыгрышем. Вот, Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео, я буду разбираться с этой соцсетью, немножко позже запишу еще для вас что-то интересное про нее, обязательно оставлю ссылочку, видите, каталоги все у нас э, есть, давайте э, присоединяйтесь и до новых встреч, всем пока!